Привет всем народ! Вещает Антон. Детские машины каждый день завоевывают сердца не только детей, но и многих взрослых. Весь прикол в том, что зачастую их делают настолько продуманными и элегантными, что они обходят даже полноразмерных представителей. Чего уж говорить про ретро-тачки, которым априори уделяется повышенное внимание при сборке. Так вот именно о таких стареньких да удаленьких машинах сегодня у нас с вами и пойдет речь. Поэтому предлагаю скорее поставить лайк этому видео, подписаться на канал и прожать колокольчик. Так вы никогда не пропустите новые интересные подборки. А также не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей. Ну а теперь, готовы? Тогда давайте начинать! Это детский москвич. Тачка вроде как старая, скажете вы. Но по-моему она прям идеальная. Особенно в таком вот виде, в виде кабриолета. «Москвич» получил очень прикольный окрас, светлый, с интересными оттенками. Салон тоже стоит внимания. Ярко-красные сидушки сразу бросаются в глаза и вызывают дикое желание присесть на них и прокатиться на машине. Ну, или я один такой, кого посещают подобные мысли. <coughs> в общем, это не важно. Главное то, что машинка вышла мега-здоровской. Оу, я только что заметил, тут оказывается еще и белый руль. Ну просто сказка! А еще эти виды, которые выбрали авторы ролика. Москвич на них выглядит просто изумительно, как будто это презентация современного авто. Вот реально. Pontiac – ныне несуществующая американская марка автомобилей, выпускавшихся в 1926-2009 годах. и Их производитель, который основан в 1899 году как независимая компания по производству экипажей. С 1926 года являлась подразделением американской компании General Motors и была закрыта в 2010 году из-за финансовых проблем GM. Штаб-квартира Pontiac находилась в Детройте, штат Мичиган. Однако за тот период, что она была на свету, она успела выпустить действительно потрясающие машины, которые до сих пор вдохновляют людей на подобные проекты. Ну разве не милый бирюзовый транспорт, м? Только попробуйте сказать, что нет.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 У проекта супер крутой внешний и внутренний вид, сразу чувствуется, что создатели на совесть постарались. Ставь лайк, если хотел бы себе такую же, хотя бы игрушечную, чтобы на полочке стояла. А это крайне простенькая машинка, но в то же время она со вкусом. Ребята воссоздали одну из чешских моделей какой-то непонятной марки. Сделали ее небольшого размера, окрасили в оранжевый цвет и наделили простым и в то же время эффективным способом езды – педалями. Ребенку не нужно привыкать к газу с тормозом, загрязнять окружающую среду и все такое, куда проще и безопаснее крутить педали как на велике. К тому же, это дополнительная физкультура, она еще никогда и никому не вредила. Судя по довольной физиономии ребенка, машина полностью удовлетворяет потребности, а значит, ее создатели могут собой гордиться. На очереди у нас очень красивая, я бы прям даже сказал выставочная машина ярко-синего цвета, которая имеет за собой топовую лакированную лодку. Салон машинки довольно простой, с бежевыми сиденьями. Однако фишка заключается совсем не во внутреннестых тачке, а в ее презентабельном виде. Чего стоят одни блестящие колеса? Нет, ну правда, лично я таких клевых дисков раньше нигде не видел. Особенно на детских машинках. Хотя это как будто является чересчур маленькой и подойдет для самых молодых водителей. Но в любом случае она круто выглядит, и это главное. Все мы с вами кайфуем от машин. Но есть среди нас и те, кто вроде и любит тачки, но в то же время хотят чего-то необычного, чего-то сногсшибательного, чего-то улетного в прямом и переносном смыслах. Такого, как вот эта вот машина-самолет. Она представляет собой гибрид, который, к счастью, не взлетает по-настоящему, а то ребенок взял и свалил бы к друзьям, вместо того, чтобы делать уроки. У машинки быстро крутится пропеллер, она сама по себе тоже довольно шустрая, прикольно выглядит и вроде как является даже удобной. В общем, что еще для счастья надо, спрашивается. А это миниатюрный красный трактор на педалях, который, пускай не может похвастаться какой-то запредельной скоростью, не может удивить необычайным дрифтом или тем же салоном,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 Да-да, не кадилак, а ки-дилак. Я даже поискал в инете, что это такое, но никакой инфы так и не надыбал. Видимо, просто их фантазии, не более того. И я вам так скажу, фантазии у ребят что надо, машина реально вышла достойной. Да, она пока еще вся потертая, вся покоцанная, но все равно, потенциал есть. Хотя я даже смотрю так на нее, и мне подобный ее вид в чем-то нравится. Какая-то изюминка что ли в нем есть, не знаю».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 Транспорт мне реально понравился, хоть он и представляет собой какую-то непонятную модель 1977 года. Выглядит солидно и стильно. О, а такие тачки я видел, причем много раз. Они мне запомнились из фильмов про гонки, но лично я никогда о них нигде ничего не читал и не видел. Знаю ли, что именно вот такими были гоночные машины прошлого века. Хотя, казалось бы, они должны были потерять в стиле и стать уже не актуальными, да? Но фиг там! Ретро-тачки будут в моде вечно, и это не стало исключением. Детская машинка выглядит просто бомбезно, имеет очень красивый красно-белый окрас и простое педальное управление. В общем, не знаю, как для вас, но для меня она явно пока сегодняшний фаворит. Я уже представил, как сел в эту тачку и погнал крутить ногами, что только есть силы. Сразу ощущаю себя гонщиком, когда вижу эту картину в своей голове. Хотите, покажу вам пожарную машину, которую вы никогда раньше нигде не видели? Все дело в том, что она является полностью кастомной, то есть подобную модель в жизни реально не увидеть. И обычно такие проекты являются чем-то фриковатым и максимум просто интересным на мгновение, но не более. Однако эта машина лично на меня произвела долгоиграющее впечатление. Мне понравилось, как она выглядит, что машинка имеет именно такое, не слишком громоздкое строение. Также все иные элементы, как те же колеса, все они сделаны супер четко и красиво, прям глаз радуется. А эти лакированные наливные цвета только прибавляют проекту шарма и зрелищности. Фишкой машинки стал звонок, расположенный на ее капоте. Осталось только переодеть юного спасателя в костюм пожарника и можно отправлять его на важные дела. А это оригинальная гоночная тачела 1953 года, имеющая наливной зеленый окрас и суперкрасивые светлые колеса. Прям как будто сладкие колечки на нее надеты, а не колеса. Настолько красивые. У машинки ржеватые сидушки, простой просторный салон, комфортный руль и еще более простое управление. В данном проекте внимание уделили всем деталям. Каждому винтику, каждому болтику, каждому значочку. Все в точности такое же, какое было на оригинальной машинке середины прошлого века. Как вам эта работа? Напишите свое мнение в комментариях и скажите о своей любимой на данный момент тачке.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 Не все же детские машинки создаются для того, чтобы ребенок на них гонял и рассекал подачным дачному участку с дорогой у дома, правильно? Так, следующий проект был придуман просто для души, а за основу взяли один из стареньких грузовиков. Он чем-то напоминает мне наши, советские старые машины, но это чуть более опрятное и маленькое что ли. Машина получила темно-зеленый окрас, он обычно ассоциируется у меня с военной техникой и отталкивает, но этот проект стал исключением. Здесь темно-зеленый зашел как никогда –